Я Владимир Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Идеальность». Мое обращение сегодня направлено перфекционистам, идеалистам, тем людям, которые все везде хотят видеть в идеальном свете. Чаще всего они требуют идеальности от мира, от людей, но не от себя. Иногда бывает наоборот. Люди чересчур требуют от себя лично идеального исполнения своих желаний, поведения и так далее. В любом случае, то ли вы хотите идеального от себя, то ли от мира, то ли от того и другого одновременно, у вас ничего не получится. Мир не идеален. Все вокруг очень гармонично. Добро со злом, солнце с луной, день с ночью, свет с тьмой и так далее. Хороший с плохим всегда соседствует. В мире сколько добра, столько и зла, и наоборот. Вы должны понимать, чем бы вы ни занимались, о чем бы вы ни мечтали, что бы ни затеяли, от простого пресловутого ремонта до покупки нового автомобиля, до какой-то реализации вашего бизнес-плана или какой-то затеи. Очень редко все происходит идеально, если присмотреться, идеального в жизни не бывает вообще. От людей до вещей, от природы до наших богов все вокруг не идеально, потому что гармония добра и зла. Света и тьмы, как я уже говорил, всегда есть. Это баланс между добром и злом, между светом и тьмой. Чем бы вы ни занимались, что бы вы ни задумали, не ждите идеального, не ждите идеальных поступков, не ждите, что вы встретите идеального человека, поскольку вы тоже не идеальны. И даже если вы когда-нибудь в своей жизни с кем-то познакомитесь, который, с человеком, который, как вам кажется, он идеален, поверьте, есть обратная сторона медали. Люди, чем ближе к гениальности, тем больше они носят за собой пороков. Всегда обратная сторона медали говорит о том, что тень иногда несопоставима по объему со светом. Люди, имеющие огромное количество плюсов, имеют же столько, а порой больше минусов. Не требуйте от людей идеальных поступков, идеальных мыслей. Что бы вы ни начали делать, рисуйте рисунок, он не может быть идеальным. Вы фотографируете, он не бывает идеальным. Вы затели какой-то ремонт, какую-то уборку, он не может быть идеальным. Вы встречаетесь с человеком, он не может быть идеальным, отношения тоже не бывают идеальными. Что бы вы ни купили, что бы вы ни задумали, чем бы вы ни занялись, не пытайтесь довести, довести и отточить все до идеала. Вы потратите массу, уйму времени, порой все время лишь на то, чтобы добиться идеала, а тем временем люди будут своими ошибками учиться. Вы будете пытаться довести до идеала всего лишь одну вещь одну картину, какую-то одну поделку, какое-то одно дело, один ремонт, одну покупку. Любую идею вы будете пытаться стоять на месте, давить в одну точку, пытаясь продавить и заставить себя сделать идеально. Другой человек поступит иначе, гораздо проще, он сто раз ошибется, двести, и на 201 раз он сделает. Он будет пробовать постоянно, по-разному, с разных подходов. Вы же упрётесь в одно, это как история про тех людей, которые знают все как кто-то затеивает ремонт, он длится у них вечно, потому что эти люди хотят, чтобы их ремонты были идеальны. Либо кто-то восстанавливает старый автомобиль, почти никто не видел, чтобы он на нем ездил, потому что он всю жизнь его восстанавливает. Так очень много аспектов жизни, когда человек-идеалист, перфекционист, пытается довести все до конца, не доведет. Я не знаю ни одного случая, чтобы человек все сделал до конца абсолютно идеально. Он потратит массу времени и сил. И будет разочарован, он будет раздавлен, будет осмеян, он устанет. Он бросит со временем это дело и поймет, что потратил массу времени просто впустую. Поэтому лучше ошибайтесь. Подходите к ситуации с разных сторон, делайте массу ошибок, но никогда не доводите до идеального, не получится. Делайте работу свою честно, это главное. Делайте ее с полной самоотдачей и самое главное с любовью. Тогда ваша работа будет прекрасной, но не идеальной, потому что идеального в мире не существует. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.